Спасибо, мистер Президент! Гестапо за забором. Вот натуральное гестапо за забор. И вы знаете, все то, что сейчас происходит очень громко, шумно в отношении Алексея Навального, я могу сказать, что для меня это все дежавю. Конечно, тот террор, который Лукашенко развязал в стране, он просто невероятный по своей силе. Упырь, может быть, у власти держаться на силовиках очень долго. Я уверена, что прокуратура до сих пор, и особенно ФСБ, внимательно смотрит э, Виктора Анатольевича и, собственно, нас э, всех. Перестаньте бояться. Беларусь и Навальный, протесты и аресты, Новые сроки, новые книги, новые фильмы. То, чем мы занимались в новых карантинах. Поговорим об этом с друзьями. И сделайте нам маленький новогодний подарок. Лайкните нас и нажмите на колокольчик. И в конце я кое-что вам покажу. Всем привет! Привет! Привет, привет! Здравствуйте! Привет, привет! А ему первый вопрос. У кого есть... Антитела. Я должна была вчера уехать в Эстонию, и мне нужно было сдать тест о том, что у меня нет коронавируса на момент пересечения границы. И я просто для себя решила сдать анализ на антитела, потому что я болела в октябре. И с октября у меня должны были сформироваться уже антитела. Но вот мне сегодня пришла пришли результаты из лаборатории о том, что у меня антител не обнаружен. У меня светленькая справка, что я здоров. Виктор, а зачем тебе была нужна справка о здоровье? А я сейчас в Израиле на карантине. Я прожил, значит, в такой приятном заключении 10-дневном, в номере с видом на Средиземное море с балкончиком метро, но нельзя было выйти в коридор, и я вот 10 дней так отсидел. И сегодня на иврите получил сообщение, я все-таки даже залез в переводчик и узнал, что я здоров, и немедленно значит оттуда слинял, и вот сейчас на свободе вы меня наблюдаете. У нас есть свежая шутка, которая не шутка. Что-то случилось с Гуглом, я не знаю, но, да, по-моему, да, сегодня, да, да, да, да. по сегодня все сделали это. Все вбили по-английски Google переводчик. Thank you, мистер президент. Вот. И переводчик показывает на русском. Спасибо, дорогой Владимир, Владимир Владимирович. Владимирович. <свят> Прекрасно. Поэтому я забеспокоилась о переводчике Виктора Шендеровича. Там все точно, там не было Путина. При эти лапы еще не дотянулись. Меня интересовало только одно слово – негатив или позитив? Так вот негатив, вот и все. У меня вопрос к Нате Радиной и к Павлу Аракеляну, к нашим белорусам. Вы ощущаете себя, как нацию, главными героями этого года? Безусловно, ощущаем. Белорусы в этом году поразили весь мир. Как тебе было лет, когда ты попал в тюрьму? Тридцать один. Шантажировали, то есть начальник тюрьмы КГБ, Орлов, мне говорил о том, что мы сделаем все, что у тебя не будет детей, да, то есть ты отсюда выйдешь и там разваленный, вот. Но у тебя нет детей. Это потому? Нет, ну, я надеюсь, дети еще будут. Я горжусь тем, что я белорусская, в общем-то, я всегда гордилась, а в этом году особенно. И это видно по той мировой солидарности, которая была с Беларусью, потому тому вниманию, которое мы привлекли. Ну и даже здесь, вот в Варшаве, когда мне приходилось несколько раз на демонстрациях проходить с красно белым флагом по улицам Варшавы, просто люди останавливали обнимали, выражали слова поддержки. Ну, видно, что сегодня вот действительно люди во всем мире, они болеют за нас и очень хотят, чтобы мы победили. Павел, по этому поводу у меня вопрос к тебе, как музыканту. Какая, на твой взгляд, главная песня этого года? Главная песня, для меня безусловно, это «Три шарапахи», это песня, которую поет вся страна, которую поет бесконечно и в которой, в общем, очень, очень хорошо выражается. То есть это вся и самая ирония, и... и дружба, и солидарность, в общем, нация. Hey, so so hey, so so ощущение, что... «Белорусы – Герои года» и ощущение, что уже практически посмертно вот, на сегодняшний день. Павел, почему ты сказал, что посмертно? У нас все очень плохо. Писали, конечно, очень многие люди, кто был свидетелем, твоего страшного преступления. А ты, как обычно, играл во дворе протестную музыку. Шагай, не не а после чего ты закончил свой концерт, сел в машину и на красном свете тебя а, забрали, увезли Жодзина, Окрестина, Могилев. Что все это было? У меня еще нет на руках а, протокола судебного, но когда судья э -э -э, зачитывал обвинение, сначала, например, да, выражал а, несогласие с действиями текущей власти путем игры на синтезаторе. Но, тем не менее, я думаю, что все продолжается, и мы будем бороться, и уверена, что мы победим. То есть сейчас это действительно временная передышка, я к этому так отношусь, вынужденная временная передышка. Конечно, тот террор, который Лукашенко развязал в стране, он просто невероятный по своей силе. Это действительно сегодня фашистский террористический режим. Но вот эта ненависть к этому режиму, вот это желание свободы, желание перемен, оно никуда не делось. И я убеждена, что в следующем году этого диктатора не будет. У меня вопрос к нашему израильскому мудрецу. Ты ничего не знаешь про особый сенегальский путь? Ты не в курсе? Там был президент в 2000 году избранный. В 2008 году он вместо себя поставил премьер-министра. Потом снова сам. Это уникальный синегальский путь. Оль, в том-то дело, что путь совершенно типовой. Всякий путь узурпации власти и деградации, и стагнации, он вполне типовой с какими-то рюшечками. Виктор, скажи, пожалуйста, а тебе из Израиля, оттуда, тебе тоже так кажется, что белорусы все? Это главная тема, в общем, последних многих лет, ощущения. Вот когда говорят оптимист или пессимист, Исторический оптимист, исторически, да, никакого президента Лукашенко, батьки, президента, этого ничего нет. Безусловно. Исторически он проиграл, и это понимают все. И никакой опоры, кроме силовиков, нету, и никакой опоры на родине, это все понятно. А практически, очень пессимистически смотрю на ситуацию, потому что упырь может быть у власти держаться на силовиках очень долго, очень долго. Просто исторические сроки и человеческие сроки, они очень разные. Так, Любимый пример – это черточка между пят, первым и пятым веком, нам, распад Римской империи. Да? Первый-пятый век. Вот размер черточки, представляешь. Да? Вот, да? А с точки зрения учебника истории, ну да, вот была империя, вот она распалась. Все, все хорошо, она же распалась, да. Только пока она распалась, погибло очень много людей. Бог знает, что было. Мы наблюдаем распад Российской империи. Она отваливается, обламывается по краю кусками, это льдина, да. Это мы, это, мы, это мы видим с конца 80-х годов. Отвалился лагерь, отвалилась Балтия, отвалилась Украина, за Кавказьем. Сейчас вот, вот Белоруссия отламывается, конечно, отламывается. Исторически, да, исторически все хорошо. Только вот это, да, мы в этой черточке можем, еще могут наши дети проборавкаться в этой крови и гной, к сожалению. У меня вопрос про черточку к юристу а, и автору двух книг с Фумато и Агами», как раз про черточку. А, двух, это антиутопия, Алексей Федяров. А, как раз про эту черточку действие происходит в нашей пространстве внутри черточки. И... Ты написал, закончил последнюю, последнюю часть этой книги год назад. В этом году эта книга была издана. И вдруг мы видим, что что-то начинает сбываться, сбываться и сбываться с этой черточкой. Что нас ждет дальше? В 2021 году, в 2022. Вот мы да, в этом месяце узнали, например, что оказывается... У нас заключенные скоро будут работать на, в Арктике, на Шпицберге, где-то там еще, как у тебя, собственно, было написано в северных территориях. Что-то серьезное, что-то действительно качественное, стоящее, расследуется, выявляется, расследуется только когда это нужно кому-то. А вот эта огромная правоохранительная махина занимается ерундой, абсолютной ерундой. Тем более, сам ты в этом жил много-много лет, сам вел такие разговоры тоже с людьми, сам такой же подонок, как они, по большому счету. Ничем в лучшую сторону я от этих людей, когда сам работал, не отличался совершенно. Никаких иллюзий по этому поводу не строю, не говорю, что я был ангелом. Нет. Ты прокурор, который сидел, занимался бизнесом, сейчас э, в правозащите, юрист, писатель. Дальше что? Я собираюсь заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Мне нравится. Я никогда не чувствовал себя настолько э, самореализованным, как сейчас. Знаешь, я думаю, что всерьез все разгонится, когда начнут урезать, секвестировать бюджеты для правоохранительных органов, для силовиков. Как только ресурсы для них сократятся критически, они же питаются из двух источников – это бюджет и э, бизнес. Бизнес подожрали. Бизнес подожрали, практически ничего не осталось. Если посмотреть, даже вот прошлый год, 20 будет год, хорошо, двенадцатый год, два года последних, посмотрим. И посмотрим просто по громким задержаниям, громким уголовным делам. Берем бизнес, у нас везде через день-два жены начинают собирать деньги на помощь бизнесмену, потому что ничего нет, а то жалкое что было в доме изъято. И берем задержание силовиков, чиновников, там тут миллиард, там миллиард, здесь 10 миллиардов. Ну, понимаешь, все, от бизнеса забрали. Там остается вот пустота и такое вышенное поле, на котором человек знает, когда что-то вырастет. И, соответственно, остается жрать только из бюджета. Видишь вот эти инициативы в Синовске, там с той же Арктикой, с теми же строительствами каких-то... Зон, при, при, как они говорят, как они хотят сделать, при каких-то производствах. Другое дело, что производств нет. Это же все связано именно с распилом бюджета. Сейчас лихорадочно все силовики придумывают себе нужности, придумывают, почему Путин должен взять и отдать э, комбикорму им, чтобы они не сдохли с голоду, а не вон тем. И все придумают, СИМ придумает, ФСБ придумает, МВД придумает. Неизбежно, неизбежно, вот это все будет урезаться, финансирование будет урезаться. И силовики впервые, наверное, лет за 15, поймут, что такое, нет, даже, наверное, за 20, что такое остаться без зарплаты. Я помню 98 год, Ольга. Я помню, я был следователем прокуратуры. И нам не платили заработную плату вообще ничего, ни премии, ни МАК помощи, вообще ничего. Полгода примерно, в восьмом году. Я тебя уверяю, любой исследователь прокуратуры на тот момент лично бы, просто лично бы задушил Ельцина, Чубайса. Вот просто. И, кстати, Виктор Анатольевич, тогда смотрели вот куклы, смотрела вся прокуратура. Все мои знакомые операции, все смотрели куклы. Я серьезно говорю: я уверена, что прокуратура до сих пор, и особенно ФСБ, внимательно смотрит. Виктор Анатольевич – это, собственно, нас всех. Но уже по-другому, да. У меня вопрос к Ермаковым, к Оксане и к Андрею. Ребят, вы бились много лет за свободу Оксаны. Оксана села в тюрьму по надуманному обвинению, и вот все-таки Андрей – тот самый мужчина, который тот редкий случай, который все-таки это смог сделать. Сколько вы на свободе уже, Оксана? Мы на свободе один месяц Оксана. Оксаной. Сегодня прожили вместе один месяц. Сколько Оксан тебя не было? Я не была ровно четыре года. 1461 день. У нас дома оказались э, в 6 часов утра толпа незнакомых людей. Прям вот у нашей кровати. Я думал, что мне это кажется, потому что это был какой-то фантастический бред. Не закрывайте, потом... Подавляют ужасные условия. Я не представляю, но если э, туалет, который находится в камере, он не закрывается. И, и закрываться запрещено, как это можно делать? Оксана, а что самое сложное в тюрьме? Оставаться добрым. У меня вопрос такой. Слушайте, а бывают силовики… Мы видели силовиков в Беларуси, знаем их в России. Бывают силовики добрые, хорошие, сочувствующие? Ну, Во-первых, всем добрый вечер. Добрый вечер. Все, так. Все эпитеты, которые вы назвали, Ольга, их можно назвать одним словом человечность. Вот силовики, у которых проблески человечности еще остались, они есть. Но в этом случае я абсолютно согласна с, вот, с Федяровым в том плане, что э, они держатся на зарплате, на обещании какой-то пенсии, выслуги лет и стабильности. Вот две зарплаты не платить, и вот то, что мы называем силовики, все это рухнет, потому что э, есть человечность, да. И э, особенно вот в последние полгода, которые я там находилась, а это было как раз э, начало 20-го года, да, Новочеркасск. в Новочеркаске, да. Казалось бы, это та периферия, которая очень сильно поддерживает всех, и они только на бюджет рассчитывают, и на какие-то зарплаты, которые... Но... Э, они смотрели на нас, даже на нас, я в том положении, да? Людей из Москвы говорили, ну они что, совсем там, что ли? Ну, ну как, но ну ведь так же нельзя. Я понимала, что э, ну если это доходит уже вот до такого уровня и до тех, кто в бюджете, на, наверное, да. У меня вопрос к Марине Литвиненко, Лондон. Перед смертью Александр Литвиненко обвинил а, именно Путина и Россию в а, покушении на себя, в устранении а, неугодных. Сашина смерть – это не было какое-то вот, моментальное действие. Сашу убивали, и умирал он долго, 23 дня. И, как известно, попытки его отравления было как минимум две еще. Убийство Саши должно было быть именно убийством, и смерть его должна была быть квалифицирована как необъяснимая. Никто не предполагал, что Саша проживет 23 дня и что сумеет обвинить Путина. Я все равно готовлюсь к любым эфирам, несмотря на то, что вроде как это новогодний эфир, корпоратив вроде бы как, и мы со всеми друг с другом хорошо знакомы. Тем не менее, я когда готовлюсь, все равно узнаю о каждом из вас что-то свеженькое. Например, сегодня, Марина, я узнала о тебе, освежая свое знание о том, что, оказывается, ты подала иск к России в ЕСПЧ, чтобы с богатым преданным выйти замуж за немца, о чем сообщил какой-то чиновник, кстати, в в комитете. Я не знаю, ты читала или нет? Нет, я не читала. Добрый вечер всем, спасибо большое, что я оказалась в такой необыкновенной чудесной компании. И я понимаю, что все в свое время были героями вашего канала, и это очень здорово, еще раз увидеть все эти лица на вашем канале. Но я хочу сказать, что иск был подан, и предыстория была, на самом деле, гораздо дольше, чем вот то, что произошло совсем недавно, потому что иск подавался еще в 2007 году. О том, что это богатая преданное, и мне предстоит выйти замуж за немца, это я еще не слышала. А какой был иск, о чем был иск, Марина? Напомни, пожалуйста. В 2007 году, когда было ясно, что преступление совершили российские граждане, ну, во всяком случае, луговой был назван уже как подозреваемый затребован к экстрадиции, его, конечно, сказали, никогда не выдадут. И мы поняли, что то следствие, которое проведла, провела английская полиция, мы дальше этого никуда не сдвинемся. Единственный следующий ход, это был подать в Европейский суд по правам человека на Россию как государство, которое явно а, спонсировало и организовало это преступление. В 2015 году произошли публичные слушания, по итогам которых был а, а, так называемый отчет сэра Роберта Она, в котором с многочисленными доказательствами, с научными, с доказательствами, которыми провели полицейских, было доказано, что преступление совершили Луговой и Ковтун, что это происходило со сведения президента Путина и директора на тот момент Николая Патрушева, директора ФСБ. И как бы все факты налицо. И уже с этим репортом, с этим отчетом мы уже могли подавать суд по правам человека. Но, как вы понимаете, это не происходит в одночасье, как только мы возобновили эту жалобу, естественно, отвечало уже российское государство. И вы знаете, все то, что сейчас происходит очень громко, шумно в отношении Алексея Навального, я могу сказать, что для меня это все дежавю, потому что все это было, начиная с 2006 года и непризнание каких-то фактов, и непризнание доказательств. Они сейчас говорят, ну, это же какое-то журналистское расследование. Но им же было предоставлено расследование, в моем случае, британской полиции. Спасибо. Еще одна большая тема этого года – бунтовщики. Бунтовщики в Беларуси, бунтовщики в Хабаровске, бунтовщики в Башкирии, бунтовщики много где – и я хочу спросить Петра Курьянова, правозащитника, фонд движения за права человека. Петруха сидела много. Часто. Сколько народу сидит, в общем-то, по сфабрикованным уголовным делам? Как Выбивают показания, самооговор. Ну, в камере сидишь, ты с ними общаешься. Огромное количество, огромное количество невиновных сидят в тюрьме. Реально огромное. Судебное заседание закрыто, молодой человек. Это вот скандальный заключенный от которого всегда а, сплошная головная боль. Поэтому все, что нужно сделать, его запугать. Его запугать, сделать его условия не мне. А, Добавить ему новый срок. А, пытать его убить. А, пытаться его рассорить с другими заключенными. То есть все это с Петрухой было проделано. Он все это прошел. Петр, ты занимался восстанием. На ангарской зоне, ты вообще занимаешься сопротивлением. Скажи, пожалуйста, для тебя какое главное изменение этого года, двадцатого года? Что случилось в сопротивлении? Хочу отметить, что все-таки в этом году, на мой взгляд, наступил вот. Такой какой-то перелом именно в связи с тем, что Федеральную службу исполнения наказания поставили откровенного ФСБшника. поставили туда, ну, судя по тем фашистским методам, ну, реально чудовищные, зверские происходили полгода, даже больше уже, в Ангарске, в Иркутске, в СИЗО. Это первое его, как бы, он показал свое лицо. Вот это на самом деле ждет, ждет Россию в самое ближайшее будущее пока он будет директором Федеральной службы исполнения наказания. А, то есть ну, у нас сейчас получается, что а, гестапо за забором. Вот натуральное гестапо за забором. Мы вчера, позавчера встретили, все-таки уговорили а, очевидца всех событий а, в Ангарске, ВК-15 ангарская, который все это видел своими собственными глазами который прошел тот ад, который сопровождал э, тех, кого вывезли после этой акции. Он рассказал, как на его глазах э, вот, фактически э, двух человек жестко э, изнасиловали. Его в это время и его еще несколько человек они заставляли на все это смотреть. Uh, и подключали ток, причем ток так для, через uh, мокрые полотенца, через мокрые простыни, чтобы не было ожогов. Он рассказывает чудовищные вещи. Я вот два дня его слушаю, uh, я такого даже еще не встречал. Такое ощущение, что да. там просто дали uh, добро на, знаю, на издевательство, на уничтожение. Uh, осужденных. У, у меня лично очень э, такие плачевные прогнозы для Федеральной службы исполнения наказания, с учетом того, что э, ну, он явно пришел, ФСБшник, вот этот вот генерал Калашников, он явно пришел не для того, чтобы улучшать, улучшать э, значит, состав, условия и права э, осужденных, он пришел э, с четкой целью делать статистику, поправлять статистику в своем ведомстве. Давай, я сейчас тебя а, прерву, и а, мы попробуем все-таки а, поговорить и о хорошем. Юля аук Юля Аук! одна надежда на тебя. Мне зла не хватает. Я бы им прямо вот эти вот рожи, вот как вот, вот угол... Самое главное это – вот это лицемерие власти, которая делает вид, что она что-то делает для своих граждан, на самом деле ничего не делает. Каково это – иметь свою гражданскую позицию, выступать, вести митинги. Профессия – это не мешает. Мы же знаем очень многих э, моих коллег, э, мы знаем многих ваших коллег, кому гражданская позиция – просто очень часто выписывает волчий билет. Мешает, мешает. Дорога в какие-то большие проекты федеральных каналов мне, конечно, закрыта. Одна надежда на тебя. И, во-первых, хочется поздравить нас всех. Нас всех с фильмами, о которых много говорят, о которых сейчас вышли, «Мертвые души». Много говорят о фильме «Пассажир», Пассажир. пассажиры, пассажиры, где-то тоже снялась. Но главное мертвые души, мертвые души. Почему? Как ты думаешь, почему это сейчас так нами всеми востребовано? Кроме того, как говорят, что это очень талантливый наш министр. Издал формуляр, благодаря которому мы сейчас имеем возможность перезахоронить в столице, на самых престижных местах, выдающихся деятелей русской провинции. А, Чучиков, а, прошу. Мы сделаем вам справку о смерти и внесем вас в эти списки, как уже умершего. Рядом с кем хотите быть погребены? Я хочу, я хочу. Я хочу лежать рядом с Газмановым. Рядом с Аллы Борисойной Пугачевой. Mm? Ну, пусть, например, рядом с Высоцким. Я бы хотела рядом с, с Федором Бондарчуком. Снова. Кремлевской стены. Несмотря на то, что в основе абсолютно сохранен сюжет. Но благодаря тому, что Гриша переписывает и переписывает очень талантливо диалоги, это становится настолько актуально, просто вот про здесь и сейчас. И это про здесь и сейчас настолько смело, что э, вот многие современные, не все, конечно, но многие современные драматурги не рискуют так писать, как Гриша вот переделал этот сценарий. Павел Иванович, вы обвиняетесь в экстремизме и в террористической деятельности. В наше время разбойники в костюмах по кабинетам сидят. Все таки какая-то чувств с этими кладбищами. Он хотел вести губернаторскую дочку. Да ладно? Точно. Почему это так востребовано сейчас? Ну, Потому что в России в течение 200 лет, на самом деле, если что-то и меняется, то меняется на очень короткий срок. А потом мы возвращаемся к тем самым вопросам, которые в России все время задаются. И, кстати, совсем недавно, я разговаривая с Дмитрием Львовичем Быковым, мы как-то задались вопросом, а почему вообще в России, ну вот сейчас ФСБ, до этого КГБ, в царское время, царская охранка, НКВД, почему на самом деле эти люди в какой-то момент истории начинают управлять страной. И это было и при царском режиме, и после революции, и сейчас это происходит. Вот. Ну и в общем в «Мертвых душах» тоже есть такой персонаж, который, которого можно причислить и к силовикам, и, и, это все, и это все так современно, это просто сил нет, у нас сколько это современно. А в пассажирах, кстати, я играю судью. Едем домой. Вы не едете домой. Вы умерли. Мне очень жаль. Теперь вы мои пассажиры. Дверь, откройте, я сказал! Из машины нельзя выходить, пока я вас сам не выпущу. Придется признаваться. В чем? В том, что тебя здесь держит. Я мать! Неужели это вообще никак не считается? Это высшая справедливость! А? Здесь прям такая э, реальная, очень серьезная трагедия. Э, фабула проекта «Пассажиры» в том, что э, это люди, которые умерли, и у которых остались неразрешенные какие-то проблемы, какие-то гештальты на земле, ну вот в мире живых. И пока они их не разрешат, и пока они сами себе не признаются, в, ну вот в этом неразрешенном конфликте, они не смогут никуда из этого такси выйти. И вот я сыграла судью. Судя по всему, очень высокого ранга, так не меньше Мосгорсуда, вот, ну, поскольку я немножко знаю теперь всю эту систему, которая, пытаясь повлиять на своего сына, засадила на пять лет его девушку, которая была среди акционистов, которые делали акции. И была абсолютно уверена в том, что она все сделала правильно. Если спасать ребенка, то даже такие методы хороши. Я хочу сейчас спросить каждого, и начну с Юлии Аук. Какое, Юля, для тебя слово «года»? Слово «года»? Беларусь. Дата Радина. Два слова. Живее Беларусь. Павел Ракелян. Живевешно. Марина Литвиненко. Но я думаю протесты, потому что я не хочу забывать о Хабаровске, который это начал, и все это продолжилось в Белоруссии, и это очень сильно. Петр Курьянов. Да, Беларусь, безусловно. Алексей Федяров. Карантин. Потому что с вирусом и с карантинными мерами мы сталкиваемся с глобальным, с глобальным изменением правоприменения и вообще, я думаю, что и само право тоже пострадает. Оксана и Андрей, ваше слово года. Мы передаем привет Беларуси и, безусловно, всей душой с ними. Мы ими восхищены, потому что нам здесь не удается сделать даже то, что сделали они. Но для нас самое главное слово – это вместе. Потому что мы сейчас вместе. В хорошем месте, в нашем месте. Да, мы дома. И теперь у нас есть силы, чтобы сопротивляться, а до этого их не было, потому что мы были разрознены и разделены. И то, что происходит сейчас, вот все назвали слово Белоруссии, и Ангарск, и Хабаровск, и все это тоже происходит от того, что люди становятся вместе, они сплачиваются. Поэтому для нас, наверное, слово это вместе. И мы вместе, и, и другие люди тоже. А вместе победим. Да. А, Виктор Шандерович, твое слово года. Uh, ну, ну все-таки все ковид, наверное, потому что мы столкнулись с изменением мира, с изменением правил глобальным. То, что казалось незыблемым, незыблемым не является. И это очень драматично, и мы сейчас в процессе. Этот это драматизм никуда не денется в следующем году. Я спросила недавно своих студентов, которые живут в Германии. Мы обсуждали, как кто будет встречать Новый год. Ну, вы знаете, в Европе Новый год скучный. И они не показали, как они встречали прошлый Новый год, а, они положили все вместе на один большой стол свои мобильные телефоны и включили в один и тот же момент на обращении Путин, начали смотреть. И почему-то это дико смешно. А, и они стоят вокруг и их и, и, и Я смотрю на это, и мне тоже почему-то, я не знаю, почему, ужасно, ужасно смешно. А, но у нас сейчас тоже ситуация такая многоэкранная. И нет Путина, слава тебе Господи. И мы можем обратиться к народам. Виктор Анатольевич, обратись к народам. Я еще не, не готов, я не сошел с ума, и не готов обращаться к, к народам мира. А, и есть старая, старая добрая мудрость, а, которая гласит, что главная банальность – это боязнь банальности. Вот попытка что-то перед Новым годом сказать новое – это смертельный номер, не нужно никому. Перед Новым годом нужно говорить старое – здоровье, счастье, удачи. Хочется, чтобы некоторые сюжеты не затягивались длинную... Так, Тире из учебника «История», чтобы закончил в 2021 году, чтобы Белоруссия действительно с Лукашенко покончила. Там, будет, там будут другие сюжеты, но чтобы этот сюжет был закончен в 2021 году. Ната Родина, твое обращение. Не нужно терять веру, это самое главное, мне кажется. Многие не верили, что в Беларуси возможны изменения. Вот бытовал такой миф, что беларусы очень толерантные, очень терпеливые. На самом деле произошла революция. И я уверена, что эта революция победит. Просто да, нам сегодня больно, нам страшно, много жертв, много репрессий. Огромное количество людей проходит сегодня через пытки в тюрьмах. Очень большое количество политических заключенных встретят этот Новый год в тюрьме. Среди них тысячи людей, тысячи политзаключенных. И я очень хочу, чтобы в следующем году вот эти люди вышли на свободу, чтобы мы добились этой свободы для наших лидеров, для наших героев и для всей нашей страны. И я думаю, что в России на самом деле тоже не все так э, плачевно. На самом деле я верю, что и в России в скором времени произойдут перемены. Просто нужно верить вам, россиянам, верить в свой народ, так как мы, белорусы, верим в свой. Алексей Федяров, а у меня к себе большая просьба обратиться к силовикам. кому? К силовикам. С новогодними пожеланиями. К силовикам. Дорогие мои силовики, а ведь большинству из вас, большинству подавляющему из вас, скоро нужно будет смотреть в глаза людям. В любом случае, как бы ни было. Я прекрасно помню, как это было в начале 90-х, как это было в середине 90-х. Вы тоже там бегали, колотили народ, а потом, когда стали голодать, голодали все вместе. Потому что это... Жрать в одну рыбу, да, можно одному, а вот когда не остается, что жрать в одну рыбу, вы будете голодать со всеми вместе. И вот когда ты голодаешь со всеми вместе, тебя самого могут сожрать. Думайте об этом, помните об этом, готовьтесь к тому, что скоро вас и вашу ресурсную базу начнут урезать. Полянка будет меньше, меньше и меньше. Петя Курьянов, у нас здесь из всех собравшихся Юлия Аук и, кажется, Виктор Анатольевич не сидели. Нет, не сидел. Не сидел. Было четыре уголовных дела, на скамье подсудимых сидел. Автозадка ОВД не считается. Не сидел, конечно. А, Марина, соответственно, она боролась за мужа, который сидел. А, так что только Юля осталась. Петь, обращение к заключенным России и Беларуси. Да. Силы вам, терпения и скорейшего освобождения. Оксана и Андрей, тем, кто ждет, тем, кто ждет людей из заключения, людей из изгнания, тем, кто борется за своих, тем, кто борется за своих, кто прикован к больничной койке, тем, кто бьется за своих, скажите нам. Вы знаете, очень важно поддерживать. Я понял, что из этой трясины можно выбраться, если есть хотя бы ниточка, которая вытягивает. Вот мы сейчас тех, кого знаем, из знакомых Оксаны, которые там остались, и им еще кому-то долго, кому-то уже весной. А даже тем, кому мало, их надо за ниточку держать и вытаскивать. Потому что непонятно, когда у них кончатся силы. Может быть, в предпоследний день. И выйдут потерянные. Так нельзя, нужно, нужно, нужно терпение. Иногда наступает такая ситуация, когда тебе нужна улыбка в темноте. Ты ее не видишь, но достаточно знать, что она там есть. Если тебе не помог родственник или муж, или мама, или тот, на кого ты надеялся, неважно, найдется кто-то другой, которого ты еще не знаешь. И вот когда ты еще не знаешь, нужно верить. Улыбка в темноте это было сильно сказано. Марина Литвиненко, а давай чуть сменим адресата, не к народам мира, а вот твое обращение к Путину. А то что все Путин к нам? А давай ты к Путину. Ой, нет, Оля, это не как бы не самый мой фаворитный объект. Я бы, наверное, бы все-таки обратилась бы к странам Европы. Так как я сама нахожусь в Лондоне, и, наверное, я бы обратилась бы и к Англии, и Германии. Пожалуйста, верьте в людей в России и в Беларуси. Не издавайте их этим кровопийцам, этим диктаторам, которые сейчас, ну, так получилось, оказались во главе этих государств. Надо верить в людей, которые в какой-то момент действительно изменят эту жизнь. И вот это я хочу обратиться как раз к лидерам Европы, Америки и всего мира, что Россия и Беларусь под диктаторами, да, но люди здесь удивительные. Верьте в них. Да, поддерживаю Марину двумя руками. Павел Ракелян, а мы с тобой тоже сейчас не будем обращаться к Лукашенко? Уходи. Не, не будем? Не, не, не вижу смысла. Мы совсем не будем разговаривать с Лукашенко? Зачем? Гораздо более умные, проницательные, влиятельные люди пытались разговаривать и понимали, что это бесполезно. Что бы ты пожелал белорусам? Я хотел бы пожелать белорусам смелости, Смелости не неперсональной, не отчаянной смелости бросаться под танки, а смелости принимать перемены. У них нет ничего страшного. Смелости принять прогресс. Смелости принять то, что кто-то может от тебя отличаться. Смелости признаться в том, что в этом ничего страшного нет. Что это может только обогатить. И безусловно, в человечности так проще жить. А, Юлия Аук. Я даже не знаю, как тебе предложить. Но надо. У меня к тебе есть просьба. Ты можешь сейчас обратиться к Богу, обращение к Богу и попросить что-нибудь для нас? Понимаю, что справедливость это не божественная категория, но милосердие божественная категория. И если у меня есть шансы, возможность обратиться к Богу, я бы попросила Бога о милосердии Я обращаюсь к Богу. Я прошу милосердия. для всех тех людей которые сейчас очень хотят изменить эту жизнь, которые хотят рассеять тьму и развести ее. Лучше не будет. Ни после Нового года не будет лучше. Ни в течение следующего года не будет лучше. Надо это понять. Лучше по волшебству не станет. Поэтому перестаньте бояться. Перестаньте бояться. И тогда станет лучше. Я хочу сделать неожиданную вещь. А именно вытащить сюда команду, которая делает этот канал. А, Милана, а, Люба, Зяма, да, Зяма, а, Зина. У нас всегда вместе с нами а, две таксы, которых не видно, но они здесь всегда в студии, они, они здесь. У нас Всем привет. женское лицо, у канала «Женское лицо». Я хочу, я хочу вас спросить, Милана, Люба, да. от чего мы пожелаем? Давайте... Давай... Ой, Зина, не надо. Давайте не рычать друг на друга никогда. Вот я желаю всем перестать рычать друг на друга. Вот так вот, да, собака? Иди на место. Все. Здоровья всем, пожалуйста, да? И давайте будем рядом. Мы вас очень любим, правда. Мы вас собрали, мы вас очень очень любим. Большое спасибо. И Беларусь! Пока! Живи! Привет, Беларусь! Привет, Привет, Привет! привет, привет Спасибо! Вам. Привет, всем! Спасибо. замечательно, ура!